Я приветствую всех еще раз, очень рада быть с вами сегодня. Безусловно, год подходит к концу, и мы все его провожаем, хотим подвести итоги, подводят итоги передачи, подводят итоги радио, и мы с вами тоже. Дорогие друзья, чем нам запомнится ушедший год? Запомнится ли он нам какими-то событиями политическими, экономическими какими-то событиями из отпуска, так кто крутит слайды, признавайтесь, давайте я буду управлять. Убирайте, пожалуйста, свое управление, я возьмусь за процесс. Я считаю, что прежде всего уходящий год запомнится нам все-таки теми событиями, которые были связаны именно с компанией GNS. Потому что политические события мы с вами с трудом вспомним через год. Экономика – вещь скоротечная, отпуск, к сожалению, забывается быстро, и медицина говорит о том, что отдых вообще не накапливается. Ну а покупки, покупки дай бог, мы с вами все сможем совершить совершенно разные были бы силы и здоровье, главное – заработать достаточно денег для этого. А вот новые знания, которые действительно важны для нашего здоровья и для здоровья нашей семьи, это то, что всегда будет с нами, независимо от того, какая политическая или экономическая ситуация есть в вашей стране. А самое главное то, что благодаря Джинес мы узнали о возможности сохранить и поддержать здоровье и замедлить биологические часы старения. То, что раньше считалось невероятным и напоминала научную фантастику. Посмотрите, почему это так важно для нас. Дело в том, что мы с вами, дорогие друзья, фактически изменили свою среду обитания настолько, что мы сами уже себе напоминаем в какой-то мере животных из зоопарка. Мы живем в искусственной среде. Среда загрязнена, это факт. Мы живем в постоянном окружении различных электромагнитных полей, достаточно большой мощности. Естественно, Какие-то перипетии социально-экономические тоже сказываются на нашем самочувствии. Многие ощущают какое-то отсутствие наполненности именно эмоциональной и духовной своей жизни. А это, безусловно, очень важно для здоровья. Ну, про страни... постоянные стрессы я не говорю. Например, не знаю, как вы, дорогие друзья, я уже давно забыла, что такое телевизор, я его просто не смотрю, потому что это действительно очень серьезный стресс. Посмотрите, что происходит на рабочем месте. Мы вынуждены с вами проводить большую часть времени в офисах или в таких условиях, когда мы достаточно долго обездвижены. Мы работаем в замкнутых помещениях, часто вдалеке от свежего воздуха. Многие из нас переедают, потому что стресс вызывает желание обеспечить мозг большим количеством глюкозы. Но мы не двигаемся, чтобы потратить эту энергию. Наше питание, к сожалению, одностороннее. Безусловно, что э, пища наша полна консервантами, потому что экономика должна быть экономной. И естественно, что производители продуктов питания заработает как можно больше. Но, к сожалению, табак и алкоголь тоже являются серьезными факторами, которые лишают нас здоровья каждый день. Почему все по становится Тема обогащения питания биологически активных добавок вы прекрасно знаете дорогие друзья о том что рынок вадов многомиллиардный он сравним с бюджетами очень и очень серьезных стран потому что естественно что проживание в таких условиях усилило потребности и в витаминах и в микроэлементах мы живем в состоянии когда фактически каждому из нас можно поставить клеймо, Дисбактериоз, даже не разбираясь, потому что и э, сельскохозяйственные продукты, и мясо, естественно, содержат следовые количество антибиотиков. Прямое следствие такой ситуации – это хронические воспалительные заболевания, аллергии. Посмотрите, вообще каждый второй ребенок – это аллергик. Естественно, ускоренное старение и рост онкологических заболеваний. Мы ведем с вами вроде бы активный образ жизни, но при этом условия жизни и работы далеки от естественных, в которых, собственно говоря, мы должны были бы жить для здоровья. А современные продукты питания просто не в состоянии обеспечить нас жизненно необходимыми ценными питательными веществами. И посмотрите, о чем говорила медицинская общественность в этом году. Можно ли вообще думать о том, что вы получите все, что вам нужно, даже если будете питаться правильно по всем канонам медицины? Рыба, выращенная на фермах, содержит омега-3 полиненасичных жирных кислот в 8, а то и в 14 раз меньше, чем дикая рыба. То есть те антиоксиданты, которые нужны нам для защиты сосудов, для профилактики преждевременного старения – Откуда нам их взять вообще, дорогие друзья? То есть я как врач, каждому пациенту с больным сердцем говорю, вы должны рыбу употреблять как минимум два раза в неделю, желательно жирных сортов, чтобы получить омега-3. Но я при этом прекрасно понимаю, что я вот порекомендовала, ну белок этот пациент получит, но омега-3 он не получит столько, сколько должен был бы получить. А еще, ко всему прочему, в процессе и хранения и замораживания рыбы, а мы в основном покупаем ее замороженную, Омега-3 еще теряются дальше. При жарке -3, э, рыбы омега-3 полинасыщенные жирные кислоты окисляются и даже становятся не только, э, скажем так, в недостаточном количестве, но и просто трансформируются в потенциально опасное соединение. Ну вот и дела интересные получаются, да? Дальше яйца, посмотрите, от куры, выращенных на птицефабриках, мы получаем яйца, в которых омега-3 в 20 раз меньше, чем в яйцах деревенских кур. И для обогащения омега-3 курам на птицефабриках добавляют льняное масло или водоросли. То есть если не мы с вами едим бады, то их едят эти куры и животные, которые, собственно, потом становятся источником наших продуктов питания. И фактически сегодня, как я уже сказала, для большинства из нас потребить свежую рыбу, морепродукты, и продукты богатые омега-3 нереально а интенсивные технологии выращивания и э, каких-то продуктов питания растительного происхождения лишили нас надежды получить с пищей вообще все микроэлементы и витамины, потому что растения просто не успевают их накапливать. Они растут слишком быстро, подгоняемые этими интенсивными технологиями. Вы помните, наверное, этот слайд, я уже показывала его, когда мы говорили с вами о детях. Посмотрите, прошло сто лет, и содержание в растении микроэлементов упала в разы а данные японского института питания о том что витамин С и каротин в овощах и фруктах с помощью интенсивной агротехники выращенных собственно говоря, меньше в 10-20 раз, чем в дикорастущих сортах. А где мы с вами, дорогие друзья, возьмем дикорастущие сорта? Для этого нам всем, получается, надо бросить свою работу, бросить привычный образ жизни и всем срочно куда-то переезжать в области и заняться сельским хозяйством. Хотелось бы, может быть, но это, к сожалению, нереально практически для всех из нас. А я, например, живу в Новосибирске, как вы помните, у нас здесь вообще проблема достаточно серьезная с овощами и фруктами. Все, что мы едим, было выращено где-то, приведено к нам в недозревшем состоянии, то есть говорить о какой-то пищевой ценности не приходится. Мы получаем фактически там воду, клетчатку, сахара, вот и все. И вы помните, наверное, главный санитарный врач в 2008 году, Анищенко, докладывал тогда, что распространенность дефицита микронутриентов колоссальная. Тут и витамины, и минеральные вещества, и микроэлементы. А вы знаете, развитие мозга без йода и э, адекватное функционирование невозможно. Селен, цинк – это, собственно говоря, наша профилактика старения. Железо – это необходимый микроэлемент для переноса кислорода. Без кислорода клетки не живут, а пищевые волокна, а полиненасыщенные жирные кислоты. Мы все страдаем от этого дефицита. Как можно его обеспечить? Безусловно, это нужно делать, и правительство Российской Федерации думало об этом, и в своих основах госполитики по здоровому питанию высказало тот факт, что необходимо создавать, развивать производство, скажем так, пищевых продуктов и БАДов для обогащения питания. Ну, мы знаем про то, что у нас везде сейчас есть политика импортозамещения, но пока все эти продукты создаются, что должны делать мы. Европейская а, ассоциация а, высказала свои требования к продуктам функционального питания для обогащения а, и для профилактики заболеваний. И вы посмотрите, компания GNS фактически отвечает всем требованиям, потому что и пробиотики мы получаем из продуктов ДНС, и пребиотики, то есть вещества, которые полезные бактерии используют для своей жизнедеятельности, и пищевые волокна, необходимые нам и для профилактики онкологических заболеваний, и для хорошей работы э, иммунитета, э, мы тоже получим из продуктов ДНС. И, естественно, аминокислоты, и пептиды, и витамины, и минералы. Фактически, все, что необходимо нам для продления молодости, действительно, мы получаем из продуктов компании GNS. Вы видите название продуктов на слайде. Еще раз напоминаю вам один из моих любимых слайдов. 2016 год Подводя итоги, стало еще и годом создания многих новых руководств по профилактике заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых, поскольку это основная причина смерти и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, и, естественно, в России, в странах СНГ. И вы помните о том, что мы с вами, дорогие друзья, способны, и я считаю, надо сказать, обязаны предотвратить 80% сердечно-сосудистых заболеваний, и даже 40% онкологических заболеваний, работая над факторами риска, то есть восполняя именно эти дефициты и избавясь от вредных привычек, обеспечив достаточную физическую активность. Казалось бы, ну, прямо сейчас обязательно нужно это делать. Так что я надеюсь, что вы со мной согласны. О чем еще говорили в 2016 году? Впервые в 2013 году. В журнале «Гипертония» появилась публикация доктора Нильсона о синдроме Ева. Вы видите иллюстрацию, знаменитую картину. Так вот, название произошло от аббревиатуры «Преждевременное старение сосудов». Это то, что происходит сейчас во всем в мире под действием факторов риска и при определенной предрасположенности наблюдается повышение артериального давления. А я надеюсь, что как итог этого года вы все запомните, что повышение артериального давления это первый звонок о старении сосудов. Также вслед за этим развивается и раннее развитие атеросклероза, болезни сердца и сосудов. Плюс ожирение и раннее старение клеток в целом. Вот что такое синдром ЕВА. То есть мы, дорогие друзья, с вами в компании GNS идем в тренде с наукой. Видите, прям, скажем так, отвечаем всем современным веяниям. Но там, где есть Ева, безусловно, должен быть и Адам. И врачи всего мира разработали стратегию Адам для того, чтобы повернуть время вспять, скажем так, единственную борьбу противоположности, противодействовать Еве. Перевод данного названия это агрессивное снижение изменяемых. Факторов риска атеросклероза. То есть мы с вами не должны просто молча наблюдать за Евой, а должны обязательно очень активно подходить к тому, чтобы убирать эти факторы преждевременного старения. И посмотрите: стратегия Адам не лекарственные меры занимать 75%. То есть, это то, что мы с вами можем и должны делать каждый день. И среди них контроль веса регулярные физические нагрузки, а вы помните, что это значит минимум 30 минут в день активных физических нагрузок, то есть быстрой ходьбы, антиоксиданты, нутритивная поддержка, то есть родные нам с вами слова и понятия, ограничение соли и алкоголя, устранение вредных факторов внешней среды, в том числе и курения. А медикаментозная терапия – это уже, скажем так, при установленных диагнозах и в консультации врача. То есть в наших с вами руках, дорогие друзья, наше здоровье, потому что вы помните наверняка по итогам 2016 года, что в системе здравоохранения отводится 15% значимости в нашем здоровье. Фактически врачи являются носителем информации для вас, дорогие друзья. Вы каждый день принимаете решения и совершаете поступки, направленные в сторону сохранения здоровья. Я напоминаю вам о феноменальной системе GNS, еще раз снимаю шляпу перед учеными, стоявшими в основе разработки этих продуктов, потому что действительно подход к сохранению здоровья, к омоложению должен быть системным. И, скажем так, каждый компонент этой системы, ему отводится очень серьезная роль в сохранении нашего здоровья. Вы помните, что с помощью Finiti мы восстанавливаем длину мер, а значит, скажем так, затормаживаем часы клеточного старения, поворачиваем время вспять. Мы обязательно укрепляем организм, восстанавливая потребность в микроэлементах, витаминах, а также получаем запатентованные уникальные специальные смеси ВМПМ. Мы сохраняем баланс веса и обмена веществ с помощью системы Zen Body, Мы защищаем от повреждения вредными факторами среды наш организм с помощью резерва, безусловно, внешняя красота тоже играет огромную роль, то есть instantly ageless и luminesse это то, что э, действительно играет огромную роль в жизни каждой женщины, ну и мужчины, я думаю, тоже хотят выглядеть здорово, ну и заряд энергии в нашей гонке по вертикали, который называется жизнью в современном мире напомню стресс это тоже играет большую роль поэтому него, естественно тоже является достаточно популярным и востребованным продуктом напомню вам про T65 активатор теломеразы который стал скажем так основным игроком в продукте финиси выделено было из китайского астрогала и в исследованиях своих доказал способность удлинять теломеры без увеличения числа раковых заболеваний. Почему я это подчеркиваю? Потому что э, многие знают, что раковые клетки – это клетки, которые, я их всегда сравниваю с буйными подростками, они бесконтрольно себя ведут, размножаются э, бесконтрольно, у них теломера заработает и, соответственно, э, она способна удлинять теломеры. И ничто не мешает раковым клеткам размножаться и распространяться по организму. И когда впервые зашла речь о том, что открыты теломеры и можно как-то влиять на их длину э, и активировать теломеразу, многие переживали тот счет, что это может каким-то образом стимулировать наоборот размножение раковых клеток. Так вот, то, что я хотела вам как вишенку на торте преподнести, как э, своего рода, Подарок к Новому году – это данные о том, что в Азии, откуда, собственно говоря, мы знаем об этом растении, было проведено более 65 клинических исследований с использованием астрогала. Не просто так, а именно у онкологических пациентов. Дело в том, дорогие друзья, что в Китае, например, препараты с астрогалом являются довольно востребованными. Это серьезная часть официальной китайской медицины там они используются вместе с химиотерапией. И посмотрите, по результатам этих исследований показано было и улучшение качества жизни пациентов, и улучшение иммунологических параметров. Вещества, так называемые сапонины из корня астрогала, запускали в этих исследованиях апоптоз, то есть фактически уничтожение клеток рака печени человека, от гепатоцеллюлярной карциномы, а также в клеток, рака толстой кишки, то есть это вообще феноменально, это было подспорье для химиотерапии, согласитесь, подавляли размножение клеток рака толстого кишечника, стимулировали иммунитет таким образом, что иммунные клетки, макрофаги, разрушали раковые клетки, стимулировали все типы иммунных клеток, Т-лимфоциты, и Б-лимфоциты, натуральные киллеры, и улучшали переносимость химиотерапии, в частности, вот исследования, которые я нашла, касались химиопрепаратов, указанных на слайде, винарилбина и цисплотина. Фактически это снимает всяческие наши страхи и подозрения на тему того, что Финити при уже установленном диагнозе рака может каким-то образом что-то сдвигать в худшую сторону. Но нет, дорогие друзья, он будет помогать ощущать себя лучше на фоне химиотерапии. Единственное ограничение, есть ряд химиопрепаратов, которые скажем так, требуют э, изолированного применения и как средство реабилитации после химиотерапии, там уже финити может использоваться. Просто чтобы не было конкуренции в механизме действия химиопрепарата и самого Finiti. Но то, что при онкологических заболеваниях финити можно и нужно использовать как поддержку организма, это безусловно. Ну а всем остальным, у кого этот диагноз, слава Богу, не установлен, безусловно, Финити поможет остановить в какой то мере старение и продлить жизнь и работу клетки. Напомню вам, что Финити – это не только ТА-65, но это еще и целый комплекс других продуктов, которые все являются и антиоксидантами. И, скажем так, поддержкой иммунитета и противоспалительными веществами. Кроме того, витамины В6 и С, тоже играющие огромную роль, собственно говоря, в нашем здоровье. И бета-гликаны, и птеростельбен, который, кроме того, что является антиоксидантом, играет э, свою роль в обмене холестерина, помогая контролировать его уровень. Экстракт граната, котором вообще можно не говорить, все знают, что гранат это очень серьезная польза для здоровья. И витамин Е, тоже известный антиоксидант. Кверцитин и ацетилцистин, который еще и антитоксическим действием обладает. В общем, вы видите, что состав уникальный, другого такого продукта вы фактически не найдете, это точно. Поэтому это действительно огромный шаг, направленный на то, чтобы сохранить и поддержать свое здоровье. Так что я считаю, что спокойно можно в своем джедневнике записать, что самой главной новостью 2016 года для тех, кто пришел в GNS в 2016 году, явился именно продукт Finiti. Но и MPM, посмотреть, это не только комплекс витаминов и минералов, как может показаться с первого взгляда. Но это еще и антиоксиданты, экстракты, скажем так, в поддерживающих количествах для того, чтобы сохранять свое здоровье. И все они показали свое защитное действие на ДНК, чтобы защищать себя каждый день от тех вредных факторов внешней среды, в которой, к сожалению, мы живем, и замедлять изнашивание теломер. И эти ингредиенты действуют друг на друга усиливающим образом, то есть это синергизм. И они помогают поддерживать и здоровый биоритм. Вы знаете, что ЭМ – это утренний компонент, который активирует обмен веществ, а ПЕМ направлен на то, чтобы улучшить восстановление организма, пока мы спим. Да, кроме того, содержат еще и пробиотики, которые нормализуют работу иммунной системы и защищают наш организм и кишечник. Поэтому фактически, действительно, эти продукты тоже можно назвать уникальными, не стесняясь совершенно этого слова. Все, по-моему, любят резерв. Я вообще не знаю, кто его не любит. Дети просят его дать им обязательно. Не знаю, как у вас, а мои видят в и кричат а, -а, «А, резерв! Ура!». Поэтому действительно этот продукт очень востребован, потому что он содержит не просто смесь антиоксидантов и антоцианов, которые, мы знаем, защищают наши сосуды, но он еще и вкусный, он в форме геля, то есть его легко принять, его легко взять с собой. Он замечательно всасывается. Обратите внимание на э, синенький бокс. Его лучше применять во время или после еды, потому что все-таки это активный экстракт, достаточно кислый, поэтому если... Человек с гастритом он может усилить кислотность. Мы же не будем каждого спрашивать, есть у вас гастрит, нет гастрита. Поэтому просто применять его во время или после еды. И не следует рекомендовать его натощак. Я напомню вам, что кроме всего прочего, компания GNS славится своей политикой низкой калорийности продуктов. Поэтому в резерве тоже содержится низкое содержание углеводов и сахара. Это всего 13 калорий. Поэтому спокойно можно применять его при ситуациях сахарного диабета. Он никоим образом не будет влиять на уровень сахара крови. Напоминаю вам, что ожирение – это серьезная проблема. Компания GNS пришла к нам из Соединенных Штатов Америки, где более 70% населения – это люди с лишним весом или ожирением. К сожалению, в России это уже более 50% населения мы догоняем. Поэтому давайте остановим, собственно говоря, эту трансформацию – я напомню вам о том, что ожирение – это не просто косметический дефект, который вызывает определенные комплексы, но это повышение риска раковых заболеваний, это проблемы с суставами, это нагрузка на сердце, это затрудненное дыхание, это повышенное давление, это диабет, это холестерин, повышающийся, значит, риск инфарктов, инсультов, проблемы с венами, это артриты, то есть, соответственно, обязательно нужно свой вес держать под контролем. К сожалению, мы с вами находимся в той ситуации, когда э, мы вынуждены работать, сидя за компьютером или стоя. То есть мы не двигаемся. Но, к сожалению, дорогие друзья, раз уж жизнь поставила в такие условия, надо все-таки э, не наблюдать за этим молча, а обязательно поддерживать тот уровень физической активности 30 минут в день. И, естественно, я напоминаю вам, что средиземноморская диета пока является все-таки флагманом питания от медицины, так что следуйте все-таки этой пирамиде. То, что наверху, это красное мясо и сладости, это небольшие количества, несколько раз в месяц. И не буду вам сильно портить настроение, зная, что впереди Новый год, но знаете, что фактически здоровье – это тоже своего рода сделка. Если вы что-то позволили себе за новогодним столом, значит, соответственно, будьте добры, пожалуйста, потом как-то скорректировать это физической активностью в последующие дни. И еще хочу вам сказать, что мы должны помнить о законах природы. Физику и химию никто не отменял, поэтому... Обращаем внимание на то, что регулярная физическая активность, если вы практикуете фитнес, не дает вам права нарушать принципы правильного питания. Поэтому вы должны помнить, что вы все равно должны обеспечить организм всеми ценными веществами. И еще одну формулу биохимии – жиры сгорают в пламени углеводов. Эм, почему я хочу об этом сказать, вы... Помните, я обещала вам, что буду основываться в том числе на том, что вы рассказываете мне во время скайп-линий. Так вот, дорогие друзья, несколько партнеров рассказали мне о своих детях или друзьях, которые скажем так, взялись за фитнес весьма активные, пользуются спортивными протеиновыми смесями, фактически живут на полностью белковом питании. Уж не знаю какое образование получают их инструкторы, но дело в том, что передозировка белка очень сильно нагружает почки, и, к сожалению, результатом может явиться серьезный вред здоровью вплоть до почечной недостаточности, об этом надо знать. Поэтому питание должно быть полноценным, рациональным и сбалансированным. Вы должны обеспечить себя не только белком, но и углеводами, и жирами, и витаминами, и всеми микронутриентами. Вот почему у меня, собственно, импонирует система Zen. Сейчас мы еще остановимся, еще раз напомню вам о ней. И посмотрите на правую сторону слайда. Правильное питание не отменяет необходимость регулярно давать организму физическую нагрузку. Это тренировка для всех органов системы, это поддержка нормального кровообращения. Плюс ко всему мы помним, что для сгорания жиров требуется больше кислорода, чем для того, чтобы, скажем так, сжечь углеводы или белки. Поэтому если вы хотите нормализовать вес, да, вы соблюдаете политику сниженного колоража, вы пользуетесь системой з но при этом вы не двигаетесь, ну, естественно, что результаты... Могут быть не такими, как те, на которые вы рассчитываете. Так что об этом тоже надо помнить. Законы природы никто не отменял. Zen Body замечательный комплекс для сбалансированного обмена веществ и целостного подхода к управлению весом. Потому что мы и контролируем патологическое чувство голода, и помогаем сжечь лишние сантиметры, и приводим тело в тонус, чтобы не получилось так, что вес утрачен, все висит, мы чувствуем себя изможденными, истощенными этими диетами, и мышцы не работают. Фактически, как только вы закончите диету, из-за того, что нет работы, мышцы, нет кровообращения, все это нарастет в два раза быстрее, чем было до этого. Zen Body Shape, напоминаю вам, что это не только контроль аппетита, но и поддержка обмена веществ и помощь контроля и здорового уровня сахара крови, поддержки уровня холестерина на правильном, значении. И кроме того, он помогает и уменьшить тягу к углеводам и сладкому, что очень часто бывает в нашем мире, потому что стрессы, доказано, повышают тягу к сладкому. Поэтому, если вы слишком много смотрите телевизор и пребываете в состоянии хронического стресса, ну, Zen Shape вам помощь, как говорится, да? Посмотрите Zen Body Fit. Это комплекс незаменимых аминокислот. Если вы практикуете фитнес, естественно, что вам понадобится именно Zen Fit, как источник аминокислот, для того, чтобы вы получили все, что нужно – из этого продукта, не сжигая собственные мышцы, а наоборот наращивая их тонус и выносливость. И Zen Body Pro, который я очень люблю, за то, что он не только дает возможность получить очень ценный и гипоаллергенный белок, но еще и дает возможность поддержать обмен веществ на здоровом уровне, и здоровую иммунную систему поддерживать, потому что там есть, как вы помните, очень серьезный комплекс пробиотиков. Напомню вам еще одну, скажем так, тему, очень часто звучавшую из медицинских площадок, площадок в 2016 году. Дорогие друзья, если есть в аудитории врачи, наверняка вы видели, Пойдешь на конференцию по гастроэнтерологии или по кардиологии. В общем, в какую бы среду ты не окунулся в медицинскую, там везде звучала тема микробной экологии организма кишечника в частности. И это играет роль свою не только в иммунной системе, но еще и в контроле веса. Потому что, как оказалось, дисбактериоз нарушает и жировой обмен веществ, и способствует ожирению. А самым феноменальным стало то, что бибактериоз связан еще и с артериальной гипертонией, то есть ускоряет старение сосудов, поэтому коррекция микробного состава кишечника играет очень серьезную роль, и нельзя, не, собственно говоря, не порадоваться тому, что мы знаем нашего Нобелевского лауреата, ученого Илью Илья Мечникова, который, собственно, сто лет назад, уже высказал эту концепцию и сто лет назад продвигал идею о том, что экология кишечника микробная – очень важная составляющая. И вы посмотрите, Zen Body Pro, это 10 миллиардов колоний образующих единиц лактобактерий, бифидобактерий. А это очень-очень серьезное количество, и это очень оправданно. Еще раз снимаю шляпу перед разработчиками этого продукта – вы подумайте сами, если есть какие-то проблемы в кишечнике, пойдет ли впрок тот протеиновый коктейль? которые вот при контроле веса и при фитнесе захотят употребить люди для того, чтобы улучшить и ускорить свои результаты. Нет, эти белки будут элементарно, извините за простую выражение, гнить в кишечнике. А когда у нас есть нормальный состав бактерий в кишечнике, все работает как надо, естественно, эти белки нормально расщепляются и всасываются. Кроме того, заем будет усилен еще и пребиотическими волокнами. То есть у этих бактерий будет пища для того, чтобы кишечники существовать. Потому что э, врачи знают, если вы просто принимаете, э, скажем так, таблетированные или капсулированные лактобактерии без пребиотиков, эти бактерии проходят транзитом. То есть вы их как выпили, так они вышли с другой стороны. А пребиотики позволяют им закрепиться и колонизировать кишечник. Продукт ПМ. Замечательный продукт, на мой взгляд, который не только обеспечивает вас витаминами, минералами, микронутриентами, антиоксидантами, но и содержит еще поддерживающее количество пробиотиков для того, чтобы сохранить этот эффект для здоровья и, естественно, способствовать поддержанию молодости и долголетия. Поэтому, когда вы пользуетесь системой Zen Body, помните, что вы делаете благо для своего организма и соблюдайте простые правила – Безусловно, правильное питание – это очень важно, то есть все-таки нужно следовать пирамиде, и если есть проблема с лишним весом, уменьшить колораж. Активный образ жизни – это просто обязательный компонент. Безусловно, никакого курения, потому что курение – это не только вред прямой, но это еще и спазм сосудов. Если нет кровообращения, не будет никакого сгорания жиров, и не ждите. Безусловно, контролируем свое здоровье, и э, не употребляем алкоголь, когда мы контролируем свой вес, потому что алкоголь, опять-таки, это вообще-то токсическое вещество, э, и речь идет не о метаноле, который сейчас у всех на слуху в связи с трагедией, гибелью от контрафактного алкоголя более 70 человек, но и сам этанол, то есть этиловый спирт, вообще-то это тоже токсический яд, который повреждает и нервные клетки, и вообще все клетки нашего организма. Кроме того, алкоголь это 7 килокалорий на грамм, это более калорийный продукт, чем сахар. Естественно, что вы должны помнить о том, что когда вы достигли здорового веса, его лучше поддерживать. Тогда вы, собственно, выполняете всю программу, максимум, которая должна быть для того, чтобы оставаться молодыми и здоровыми. Системный подход, напоминаю вам, дорогие друзья, это очень важно. Баланс. Действительно нужно сохранять, потому что столько всего существует в нашем мире, которое сейчас направлено на сдвиг баланса, выбивает нас постоянной из Поэтому я очень рада, что в нашей жизни есть действительно компания GNS, которая помогает нам бороться с этими временными факторами и не только останавливать их действия, но и восстановить организм после каких-либо потрясений. Я поздравляю вас с Новым годом, желаю вам не только здоровья, не только красоты, но желаю также здоровья вашим близким и родным, потому что, безусловно, когда ты знаешь, что с твоими любимыми и дорогими людьми все в порядке, естественно, на душе спокойно и светло. Еще желаю вам, безусловно, благополучия, потому что это тоже важная составляющая нашей жизни и больше достижений из компании GNS в следующем году. Всего вам доброго, до встречи в 2017 семнадцатом.